И всем привет! С вами Даркинг, и мы будем снимать с вами Майнкрафт. И это уже четвертая серия. Сегодня будем делать кое-что интересное. Например, тут обустроим сначала хату. Типа такого Временную. Так, во-первых, мне нужно еще и это все пережарить. Так, вот так все сделаем пока что. И... Можно просто вот это сделать. Все, готово. Далее еще можно вот это сделать. Все, я все сделал и теперь можно в ад пойти. Все. Так, вы помните в прошлой серии я тут, короче, ушел. Очень сильно быстро. Но сейчас я так просто не уйду. Я это все буду исследовать. Так. Только нам нужно сначала в самое низкое место. Потому что тут вода не разливается. А она у меня есть. И это очень сильно печально. Так. Вроде бы уже можно спрыгивать. Так. Теперь ищем кое-что. Например, крепость. о, -о, -о. Опа. А, ладно, этот будет прыгать. Так. -мо. А как мне отсюда вообще выбраться? Нет, я знаю, как отсюда выбраться, но. Вот это все закрыть. Ну, например, чтобы туда добраться, туда, туда. Видимо, никак. Обидно. Так, значит, у меня есть еще одна идея. Например, тут все прокопать. Надеемся, то, что не попадется лава. Надеемся. Неплохо. В принципе, это даже. Опа-на. Новый моб. Нормально. Так. Теперь идемте-ка, например, туда. Опа! Стандартный био. Нормально. Опа! Блин, у меня нету еще этих. Золотых слитков у меня нету еще, обидно. Ладно. Но я надеюсь то, что я найду крепость. И это будет офигенно. О нет. Если я потеряю местоположение, то нет, я не порт. Я найду, но, но если только разрушенный. И там будут специальные вещи. Так. Фух. Хорошо то, что у меня есть верстак. Сейчас это все так сделаю и буду торговаться. Готово. Так, теперь нам нужен железный топор сделали и все хотя можно еще кстати добыть надеемся то что нам выпадет обсидиан на всякий случай так все можем уже крафтить надеемся то что этот не будет нападать на меня о еще по идее отмена вообще зашибись Всё, у нас есть 6 золотых слитков офигеть ну все теперь будем с ними торговать можно им кинуть а можно им просто дать вот так. так. сейчас он почему-то не взял но... вот так, да, и рядом с ними нельзя копать золото иначе они вас прибьют Да. Да. чего я же его даже не не услышал какого фига вот это уже было страшно мне даже почти ничего не надо было делать чтобы у меня же есть арбалет Стойте-ка Давайте мы его убьем как раз -то. Чего? Я могу снарядом оттолкнуть стрелу Чего? Так Почти убили Все, это было в принципе легко Так, и это куда все добро упало? Ну, давайте-ка туда как раз и пойдем. Так. Эм. Ладно. В принципе, пофиг. Фух. Хорошо то, что у нас еще несколько этих осталось. Так. Ну, ждем. В принципе понадобится и вообще идеально это просто было легко термо не нужно искать вот это например Но лучше от него это сначала убежать далеко а потом уже это. можно нормально копать А их там много. Господи, зачем я бежал? Опа. Нормально. Добываем. Так. А. Так, добыли. Но это все еще мало. еще и немножко кварца, да И все. Мне, кстати, тут очень сильно нравится. Новые звуки, и всякое такое, и прочее. Все новое. <связь> Господи! Пугают, это жесть. Опа, можно туда, кстати, еще пойти. Блин, я думаю, то, что тут уже есть еще и обычные свина Но его тут нет. Обидно. Ага. Угу. угу. Тогда давайте-ка... Да. Вообще просто... Еще один, да вы серьезно, что ли? На. Господи! А -а -а! Господи! За что? Господи! Ладно, возвращаемся. Возвращаемся быстрее. Фух. Я, в принципе, знаю, где это. Так. Нужно, самое главное, не тупить. Не тупить. Так, это там. Господи, я так испугался. Это просто жесть. Ладно. Да вы что, серьезно? Дайте мне нормально выживать! Господи! Что мне делать? О, нет. Блин, надо было кирку скрафтить. А я не скрафтил. Господи. Свинозомби, они теперь будут всегда нападать на меня. Вот за что мне это? За что? Ну, сейчас они на меня не нападали. О нет! О нет! О нет! Я надеюсь, я в том местности. Сейчас буду. Нет! Господи! Да что это такое? Как мне выживать? Короче, все, я потерял полностью вещи. Зашибись. Зачем я только в ад пошел? Господи. Господи. Вот я обычно всегда такого боялся в аду. ой Где еще есть? Все, я потерялся. Господи. Я потерялся. Я не знаю, где мои вещи. Господи. А, найдем. Нет. Не трогайте меня. Господи, как мне это обойти? Да, господи. Это просто невозможно. Вот кто-то сразу меня вспомнил, все. Банк. А там были хорошие вещи. Обидно. Пипец. А я даже вообще просто был невиновен. Я вот просто.. Ну серьезно. Будет прикольно, если я из-за этого все просрал. Фу. Мои вещи. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо-то. Так, вроде бы все взяли. Так, одеваемся. Мы еще не все взяли. Не. А! а, да, мы это только что вы, Давно, кстати Господи, все нормально Все, мы спасены Мы спасены Ура Еле-еле Нашел Так серии, я надеюсь, эти свина зомби, блин, больше меня не нападут. Потому что это было так обидно. Стоп. So. Это It... значит, если я даже и против них сражаюсь. Ой, блин. Короче, если у меня есть какая-то золотая вещь, то они меня не убивают тоже. Это как, пом... это как понимать? Это я знаю, что это. Это долина душ. Это мега опасный район, короче. Тут очень сильно часто газ и скелеты спавнятся. Это просто жесть. И вот тем более самый прикол, блин. Я просто добывал это, все. газ так ладно у меня уже 45 нормально так теперь делаем так делаем так и все и крафтим а еще можно 5 золотых слитков Железный топор. За что? Не, ну, в принципе, я могу, конечно, скрафтить его. Но, блин, мне не хочется его снова крафтить. Я даже еще и зачем-то железо с собой взял. Вот. Ищем, короче, эти. Специальных торговцев. Нашли. Блин, где это хрень? Господи! Я вот тупо ненавижу эту тварь. Простите все эти слова, пожалуйста. Но это серьезно, правда. Он на это все... Понятно. Короче, давайте в другую зону. Пробежь. ЧЕГО?! Во-первых, тут курица. Во-вторых, тут э, свинозомби. ЧЕГО?! Такое разве бывает? Сейчас я она меня господи а -а -а, все убили этого, хоть то хоть что-то выпало порох ну, ладно это в принципе мне наверное пригодится возможно блин тут очень сильно а даже знаю потому что этот гёбаный пион тут прям Ох. это сложно в принципе можно уже заряжать Всё. а потом еще какая-то дырень а ну даже пустая вообще жизнь. Угу. я даже еще не поторговался Пойдемте-ка сюда. Отчуда? Стоп! Чего? Спасибо, спасибо. Ладно. Нормально, типа не только обсидеть... Оооо! <гас> <гас> Эндержемчу! Восемь! <гас> Восемь! Господи, это такая редкость. Но вот это уже не редкость. Так. <гас> я заряжал. <гас> Спасибо. <гас> Господи, я в шоке. Я могу хоть сейчас, блин, даже пройти Майнкрафт. Мне не Спасибо, пацаны, господи, что я без вас бы делал. Они сейчас его будут атаковать. А, Чего? Так, а. так все нормально. Угу. Стопа, а где зелька? А, вот он. На сколько? На целых три. Четырнадцать! Господи, это такая халява. Не, ну это чисто физически мне вообще повезло. Так. Нужно только еще и обратно вернуться А это нужно Немножко попаркурить Короче, тут будет Быстрая перемотка Так, мы добрались до портала. Телепортируемся. Фух. Так, ладно. Так, там был скелет. Да. Как же я его Ой. Так, теперь нам нужна собачка. Только нужно еще и эту собачку найти. Опа, зомби. Нет, давайте еще поищем алмазов. Так. Будем искать алмазы. Ну давайте я лучше еще и карту сделаем. Точнее, она у меня и так уже есть. Но это чистая. Карту так сделаю. Тестим. это. Так, это одна и та же. Господи! Пипец. Спать только можно ночью. Спасибо. Ладно, железка еще немножечко. Так, верстак готов. Так, сделаем еще немножечко. Все готово. И крафтим железный топор. Все, скрафтили и добываем. А теперь... Ладно. Давайте искать алмазы. А сейчас будут быстрые перемотки мотки. Ребята, мы нашли алмазы. Я этого даже не заметил. Они тупо на потолке. Это была жесть. Это, в принципе, было легко. Стоп, сколько? Ага. Четыре алмаза. Ладно, нормально. Так. Давайте-ка теперь еще и тут искать. Если что, тоже Быстрая перемотка Короче, мы Тут и не нашли ничего Кроме лавы Но зато Из этого Можно сделать кое-что Типа другой портал И переместиться В, др в другой ад Ну типа это Сделать портал с помощью Угу Понимаю Ладно Так Но это мы будем, знаете, где делать? Прям тут Чтобы было Надеемся, то, что заспавнимся Рядом с крепостью Или вообще В принципе не заспавнимся Хотя у меня такого даже не было. Ну ладно. Начинаем. Так, первая лава всегда. Сначала это нужно все смыть. А, нет, наоборот. Господи. Ага. А, блин, хорошо то, что есть тут рядышком каньон. А то из-за этого я бы жизнь как-то просрал. Всё. Так, бежим. И снова наверх. Вот эти два блока надо сломать. Так, ладно, этот ад остается. Мы будем делать другая. Так, водичка еще одна есть. И будем делать. Надеемся, то, что с первого раза получится. Так, еще его так сделаю. Для удобства. хлеб жизнь. А может, так. Хм. Ладно. Разливаем. Разлили. И теперь ставим туда... Ну, типа, обсидиано. Ну, короче, так. Это вот так, вот так и вот так. Короче, выпьем. Я надеюсь. Очень сильно много его. И надо немножечко опустошить его. Это лава. Почти сделали. Так И Вот так Все, не сделали И теперь Забираем воду Потому что нам нужна Все Сделали И а. Я видимо А нет, нормально и теперь делаем вот так. Все. Мы это все сделали. И теперь снова от отправляемся. А хотя нет. Давайте сначала положим алмазы. А то у меня есть такое предчувствие, что у меня сейчас все алмазы сгорят. И это будет очень сильно печально. Поэтому я сделаю вот что. Сделаю вот так все, Амазы, эндорщинчик. Карты можно с собой. Это, это, это. Вот это. Железный топор. Много всего. Так. Нет. А, Ладно. Короче, будем. Делаем вот так. И тростничок. Вот это. Зомби-житель. Ладно. Короче, это все полностью кладем. Прям все, все, все. Ой, совсем забыл про это. Если там будет все безопасно, то можно в принципе. Это... Ну все одевать обратно. Только сначала я это все выкину. Все, готово. Теперь можно идти. А! Я вспомнил. Нам нужно портал сломать. Господи. короче вы поняли я надеюсь выкидываем и сейчас будет быстрая перемотка Стоп. То бишь мне говорят то, что мне нужно тут сломать портал. И вс ⁇ Блин. Ладно. Это обидно. Это вообще прям обидно. Тогда вот так все делаю. Господи. я так поставил так все ставим и все и сделали снова пожалуйста а -а -а -а! господи не так подгорает что я не так сделал И где, в принципе, зажигалка? Ладно. Ладно. Снова. Не. Ну, короче, быстрая перемотка. Все, Мы добыли кремень. Наконец-то. Крафтим. господи то бишь мне нужно сломать портал который я телепортируюсь потом после этого телепортнуться туда господи господи это так будет сложно это можно сказать даже это невозможно Господи. Так, ладно, нужно придумать, что сделать. Так, ладно. Я, видимо, что-то придумал. Беру весь свой обсидиан. Добываю тот обсидиан. И, короче, что-то получится. Но после этого мне нужно взять и хлеб. Ну, то бишь, прям сейчас Взять хлеб и съесть его. Взяли Съели Закрыли И пошли Господи Так, ладно Давайте еще побежим Так, добежали Добываем. Эх. По идее, нужно только 10. Я думаю, то, что так. Ну, я вообще, в принципе, это все добуду на всякий случай. Потому что.. Если там не хватит один блок, я буду очень сильно умнул. Но сначала только попробуем 10. И все. Надеемся, то что это сработает. А если это не сработает, то я даже не знаю, что делать. Потому что портал, блин, это это жесть. Вот что это такое? Вот что это? Это полная жесть. Вот я просто хочу, чтобы это переместиться в другую точку и все. И это серьезно, правда, блин. Какой-то новый биом. Он, кстати, не атакует. Даже его ударить. Вот, видите? Короче, вот так. Ну, допустим, где-то, где-то, где-то, где-то. Вон тут. Где-то вон тут. И вс. Блин, как это еще ее устроить? Ну, например, там я хочу, вот там прям. Я это сделаю сто процентов. Так, надо туда, чтобы типа так, господи. Почему я с собой не взял арбалет? Спасибо. Мои планы порушились. из этих гребных гастов. Вот а зачем их создали? Вообще не понятно. Чтобы бесить людей Видимо, это да. Так паркур не получилось. Господи. А. <с> <с> Залезаем сюда. Бежим туда. И. Я забыл совсем про твою броню. Точно. Господи. Так оно очень сильно тяжело спамится. Это прям жесть. Как тяжело. Господи. Я вообще на это не рассчитывал. Господи, меня вот просто прогоняют и все. Или знаете, что сделаем? Он вот тут, например, какой-то проход сделаем и все. Ну, короче, тут будет очень сильно быстрая перемотка. Так, друзья, мы куда-то попали Видимо, снова сюда, но только через другой вход Ладно, нужно, короче, сфоткать эти координаты На всякий случай, если я забуду Ой, вот так прям Все, готово Координаты сфотканы и теперь можно идти, куда хочешь. Так. Но знаете, что я, я еще лучше сделаю? Лучше напишу эти координаты. Так будет проще. А это для вас целая секунда просто перелетит. И все. Так, я записал координаты, и теперь можно идти куда угодно. Куда захочу. Только самое главное, чтобы это не было в координатах 5000 от портала. Хотя как я это узнаю. Наверное. О! <гас> Искаженный! Ура! Господи! Аллилуйя! Я до этого достиг. Я в шоке. Все. <служие> О, здравствуйте. Так, ладно, тут будут эндермены. Так, сколько... Оооо! Это было долго. Вот, даже... Вот, доказательства. Короче, вот это я возьму. Далее вот это. Это мне очень сильно понадобится. Ну все. В принципе, этого хватит. Офигеть. этих эндерменов М -м. так ну ладно в принципе искаженный бион найден И что я тут забыл в принципе? Видимо я захочу из-за этого дерева все построить и готово будет. Ой, только это будет долго. Стопа из него можно скрафтить это. Офигеть. А ну да, это в принципе какие обычные доски. Ну. Короче, ладно. Так. Еще чуточку. Сати, Каждое дерево по-своему разное. По размерам, по этим. Сколько вот этих штучек. Ну, короче, искаженный на рост. И еще кое-что я возьму. Вот это. Это очень сильно хорошая вещь. Потому что из-за этого можно просветить там, например, у меня шахты. Эти. Короче, это очень сильно мне поможет. <смех> Все. Теперь крафтим. Эти доски, кстати, не горят. Поэтому вот так. Вот. Снова интермен. Ну, короче, добываем этого дерева очень сильно много. добыли теперь точно надо были так но это еще мало мне нужно еще больше дырять, думаю а блин я думаю уже это все обычные зомби Красиво. Можно еще и вот так это все добывать. <свистит> <свистит> <свистит> <свистит> да ну нафиг. Они серьезно. Все, готово. Переделаем <свистит> один стак. Не хватает. Все, все срубили. И надеюсь, этого серьезно уже хватит. И смотрите. Не горит, ну конечно это будет все распространяться, но не будет это все сжигаться, вот это как где ну короче в этом и есть плюсы искаженного мира ладно теперь давайте идемте самое начало. А пока что быстрая перемотка. принципе пофиг на эту идею я и так все нашел ну короче ладно на этой серии все всем удачи и всем пока с вами был dark king